Очень простой рецепт приготовления сала. В луковой шелухе с добавлением соли, перца и чеснока варим сало, пока не станет мягкой шкурка. После того, как сало проварилось и шкурка стала мягкой, надо его развесить в коптилочке. Коптилка у меня это старый холодильник вот с такими решеточками, электроплитка и алюминиевая кастрюля, в которую я буду засыпать щепу или опилку. Сало развесил, теперь надо, чтобы с него стекла вода и можно приступать к копчению. Коптить буду на яблочной опилке. Включаем плитку и закрываем коптилочку. Прошло полчаса, посмотрим, что внутри. Сало уже немного подрумянилось, но я думаю, еще чуть-чуть подержу его, и можно будет доставать. В общей сложности сначала копчения прошло около 45 минут. Теперь надо, чтобы вот так вот в открытом состоянии сало еще повисело и маленько подветрилось. Все очень быстро и просто. Стало немного на ветру подветрилось, теперь его отправляем смело в холодильник. И когда оно подмерзнет чуть-чуть, можно уже кушать. Как вы видели, все очень быстро и просто. Всем желаю приятного аппетита!